Всем привет! Вы на канале CryptoBoo. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ИСО, ИО, ДЕФИ и о многом другом. Сегодня будет у нас на обзоре такой проект, как Holy Irons Foundations. Итак, данная компания хочет демократизировать управление инфраструктурой. Когда мы исследуем мир в целом, мы видим растущую проблему старения инфраструктуры. К сожалению, поставщики услуг, управляющие этими объектами инфраструктуры, не всегда должностным образом обслуживают и обновляют объекты, которыми они управляют. Основные проблемы ⁇ это несбалансированный доступ к информации между поставщиками услуг и гражданами и отсутствие у сторон общего стимула бросать вызов в статус-кво. Помогите базе данных расти, зарабатывайте токены на свой вклад. Ваш заработок будет зависеть от того, сколько вы внесли в улучшение инфраструктуры. Присоединяйтесь к своему сообществу и сотрудничайте с поставщиками услуг для создания более разумной инфраструктуры. Экосистема данного проекта включает следующие три ключевые группы. Это поставщики информации, в основном обычные граждане, могут получить доступ к базе данных об окружающей среде и внести данные, чтобы заработать токены. Поставщики инфраструктурных услуг могут использовать базу данных по окружающей среде и инструменты, созданные сторонними разработчиками для повышения эффективности проектов разработки. И партнеры, которые могут получить доступ к базе данных по окружающей среде для разработки новых инструментов, которые принесут пользователю инфраструктуре и окружающей среде, помогут опубликовать и Проект и ведение в мире и многое-многое другое. Инструменты платформы VEA для создания и использования базы данных об окружающей среде. На инструментах можно создавать отчеты о состоянии вашей местной инфраструктуры, делясь последней информацией сообществу также можно использовать приложение интеллектуального машинного обучения на базе экологической базы данных, чтобы получать прогнозные данные о местных инфраструктуре и принимать более разумные решения. Пользователи могут сократить расходы на техническое обслуживание, увеличить экономию воды, может строить более умные и энергоэффективные здания, и компания постоянно ищет новые и креативные идеи. Можно предложить свою, просто связать с компанией, чтобы принять участие. На сайте опубликована дорожная карта, где мы можем видеть все текущие планы данного проекта, чем будут заниматься, какие будущие развития. Также опубликованы члены команды, с которыми можем мы можем более подробно ознакомиться, кто где работал, чем занимается и новости. Уже сейчас можно подписаться на рассылку